сайта. Первое. Я выбираю нишу начинаю с подбора поисковых фраз. В общем, классическая схема. Что при контекстной рекламе, что при поисковой оптимизации, что при работе на заработка партнерского сайта, фактически вы всегда начинаете с какого-то ядра. То есть выбирается тема и выбирается набор поисковых фраз. Так называемое семантическое ядро. По-хорошему надо набрать минимум тысячи фраз при помощи Яндекс.Wордстат или при помощи Google AdWords. Два сервиса. Еще у Рамблера есть, но он в последнее время с то там совсем не работает. По типу показывает реальные результаты, но на самом деле нам статистика, вот тут была фраза, что Google врет, нам статистика на самом деле не столь важна. Нам важно относительные цифры, чтобы примерно видеть, что, например. 200 запросов было в месяц, или 1000 запросов было в месяц, или 10 тысяч запросов было в месяц. То есть это показатель того, примерно, сколько люди набирают ключевых фраз. Проще всего именно по среднечастотным и низкочастотным. То есть вот в районе, ну, грубо от 100 до 500 запросов в месяц, вот эти фразы, которые можно бесплатно, достаточно просто сайт создав под эти фразы, у вас можно его раскрутить, не вкладывая фактически денег. То есть вы просто планируете, подбираете ключевую фразы, какое-то вот это вот ядро. Из этого ядра я обычно выделяю, там ранжирую те фразы, которые мне интересны для раскрутки. Ну, тут критерии такие именно процентов 20, грубо говоря, выбираю из тех, которые интересны для работы. Причем независимо что конкретно я делаю. в данном случае, например. И если сайт для заработка, для пассивного вот, та же практически технология. Единственное, что для заработка надо опять же ориентироваться на более дорогие, то есть на более конкурентные фразы. Хотя, опять же, если вы свой сайт раскручиваете, там очень такой критерий. Дорогие фразы, по ним сложнее раскрутить сайт гораздо, но зато эффект от этого сайта получается более высокий. Тут опять же еще встает вопрос, почему вот используется контекстная реклама. Про это мало кто говорит. То есть, как правило, считается, что контекстная реклама это для привлечения трафика. Да? Ну, вот я, например. То есть у вас есть какая-то страница, вам надо на эту страницу, вы что-то там продаете, какой-то текст, и кнопка купить. Создается рекламное объявление. Создается рекламная кампания. Например, в Яндекс директ или в Google AdWords показывается людям это объявление. И по объявлению человек переходит. Так вот. Еще одна такая штука в использовании контекстной рекламы. Я использую стратегию, так сказать, одноцентового трафика. Вот вы большой объем фраз, очень очень много фраз загоняется, вкладывается какая-то не нная сумма денег в тестирование этой ниши и выявляется из этих вот фраз просто там Достаточно затратная первичная итерация. Самая первая итерация обычно найдет минус. Даже, либо же на, на, на грани рентабельности. Но зато, вот, например, из моей вот статистики, став раз примерно 3-5 реально продающие. То есть вот маленький кусочек, который продают, который деньги приносят. Так вот выявить вот эти вот 3-5%, по ним можно давать даже активную рекламу. Вот вы создаете сайт для заработка, вы можете туда нагонять людей именно по ключевым фразам. Если они дешевые, есть так называемая перепродажа трафика. Вот если рассматривать эту технологию с точки зрения порталов, когда продается, в общем, берется, создается сайт, на который нагоняется трафик дешевый. За счет объема большого показывается, что туда приходит очень много людей и стоимость размещения рекламы баннеров на таких сайтах очень сильно повышается. Хотя там качество трафика может быть очень низким. Но для рекламодателей видно, что там очень большая посещаемость. То есть он интересный. Что Дмитрий написал. 100-500 это частотность с восклицательным знаком. В общем. Да, примерно так. То есть я обычно ориентируюсь именно под восклицательный знак, как я я беру три колонки, всегда составляю широкое фразовое и точное соответствие. Всегда статистику собираю по широкому со восклицательным знаком и в кавычках, это если в яндексе рассматривать в гугле это в квадратных скобочках. Точное соответствие. Просто для этого я специально программу напис... мне написали, ну, там под заказ ту программу, которая позволяет э, сделать именно структуру сайта. Раньше я, я комплексом разных программ использовался, но задача сводится к тому, чтобы создать такую модель иерархическую. То есть у вас какая-то есть сайт, домен, домен по тематически желательно выбрать название тоже такое. Неплохо именно ориентироваться на то, чтобы имя домена включала самую дорогую ключевую фразу, если удастся ее туда включить, потому что это тоже учитывается. Дальше мы идем по группам, например, там кондиционеры, сплит-системы, там, сплит ну, там какие-нибудь холодильники и так далее. То есть вы делаете различные группы на вашем сайте, но обычно делается сайт достаточно узкотематический. Относительно тематически. То есть, если вы продаете какую-то технику, то вы именно по технике. Если электронику, по электронике отдельно делаем сайт. И дальше вот по вот этой вот штуке мы создаем много статей. И вот фишка в чем, что мы, как правило, вот эти статьи, их основная цель это просто получение трафика дешевого. Изначально. На, на статье мы делаем.. Перевод на какую-то другую статью. Вот в этой группе выделяется несколько ключевых статей, которые вот тот 3-5%, те, которые монетизируем. В общем-то, если даже рассматривать просто вот мои сайты, они примерно все так построены. То есть есть какие-то набор ключевых фраз, около связанных. То есть я знаю, что у меня вот тематика, например, одежды, продажи одежды. Там есть какие-то определенные темы, например, по психологии продаж. Есть набор статей по психологии продаж. Есть какие-то ряд из этих статей, я знаю, которые приносят деньги. И вот эти вот статьи переводят обычно в совокупности. Там, там выстроены такие цепочки. Основная задача это человека завести на последнюю статью, и там его уже закрыть на продаж. Но никто не мешает такую же схему делать и... Здесь вы продаете прямую рекламу по партнерке, а здесь вы размещаете AdSense. В принципе, AdSense можно и там, и там размещать, неважно. По партнерке. Фишка в чем в партнерке, я вот просто начинал с этого дела, когда у меня еще своих инфопродуктов не было. На партнерке можно очень неплохо зарабатывать. Вы вот этот, создаете сайт, тупо пишете статью, в конце размещаете блоки партнеров и вам банально люди капают денежки причем это работает очень долговременно фишка именно сайта что вы один раз его сделали и он вам приносит деньги постоянно это такой вот по себестоимости реально ваша задача только сделать вот этот вот план и контролировать процесс его наполнения по хорошему надо создать вот вы хотите тысячу посетителей в день, то есть желательно, чтобы сайт был, ну, реально получается где-то на уровне до 300 страниц. Это один к одному, а дальше идет по прогрессии. Там, за счет того, что у вас много уже на каждой странице, у вас много текста. И есть какие-то ключевые фразы, которые, под которые изначально не, за, не затачивалась эта страница. Я обычно как? Затачиваю страницу под заголовок, фактически вот тема как определяется, под нее пишется заголовок и все, никаких специальных фишек по там, включению множества ключей я не рекомендую. Сейчас вот поисковики стали продвинутые, вот недавно даже я мониторю постоянно есть такой видеоканал Google Googleовский по, по SEO оптимизации, там человек рассказывает отвечает на вопросы по поисковой оптимизации. Так вот он говорил сравнительно недавно, что достаточно одной фразы, и даже может этой фразы не быть на вашей странице, но тема статьи будет говорить Google, что это на статье рассказывается про какую-то там сплит-систему, понимаете, и она уже будет эту рекламу ассоциировать. Либо же кто-то где-то на другом сайте написал, что вот эта статья посвящена там сплит-системе такой-то, там или кондиционеру такому-то, или пластиковым окнам. Вы купили эту ссылку или кто-то порекомендовал, даже может быть, если эта статья интересна, например, вы там рассказали, что вот как устанавливать пластиковые окна, какой там профиль бывает, почему один хуже, почему другой лучше. Вот, я, например, когда я оставил себе пластиковые окна, когда-то самые первые. Они только появились, мы часть окон поставили относительно дорогих. И вот с тех пор прошло некоторое время, ну, на тот период у меня денег не было. Сразу все поставить. А потом им поставили более дешевые. Вы знаете, реально, разница очень заметна. То есть, те окна до сих пор работают, как вот они были сделаны классно импортные они даже не по импортной они были закуплены немецкой немецкие профили и из них было сделано а здесь у нас альтернативные какие-то варианты сейчас вот делают и эти что-то перекашиваются там клинят или что там проседают а как старые вот работали так и работают вот когда вы описываете вот эти вот всякие нюансы а нюансы эти найти достаточно просто вот берете банально делаете написать статью фрилансерам пишите тех задания, написать статью, обзор такого-то профиля, там какой-нибудь мамблан, профиль оконный. Я в деталях не будем сейчас вникать. Важно в том, что самому писать не надо. Такие в ряде случаев я пишу сам, то есть, например, тематические статьи по вещам, которые сложные. Например, поисковой оптимизации, контекстной рекламе. В основном статьи все написано мной. Именно. Даже не то, что мной, они идут из курса. Вот. Один из способов создания статей это вы готовите какой-то семинар, проводите его, потом создаете видео, создаете аудиоконтент, даете в расшифровку. Вот я выложу статью сейчас на, на, на этой неделе. Как автоматизировать процесс распознавания текста при помощи специально сервиса Google? То есть фактически можете это автоматизировать. На текущий момент очень дешево получается распознавание речи. И за счет этого у вас получается раз продукт, который вы можете продать, то есть видео, аудио тоже, то есть у них ценность разная. Плюс текст на сайт плюс посты какие-то в блог там рекламные, плюс, плюс вы еще где-то там разместить можете. А стоимость покупки такой вот статьи достаточно дешевая. Реально, если просто делать сайт с тупым наполнением, то, например, есть такое понятие как ре-райт. Вы говорите там находите по поисковой фразе две три статьи и говорите вот сделать рерайт вот этой вот статьи, чтобы она была с уникальным контентом но как по мне то оно стоит очень относительно дешево там в районе примерно 50 рублей более менее приличная статья на 2000 знаков но они как то по качеству не очень получаются. я предпочитаю все таки за 100 рублей заказывать более внятные статьи и уже дальше их модифицировать фактически вы берете если для такого пассивного заработка, то можно сразу выкладывать, не особо там разбираясь, лишь бы более менее нормально читаемое. Есть, сейчас поисковики стали продвинуты в плане им мало просто контент, им надо, чтобы этот контент был интересен. То есть они анализируют, сколько людей пришли, сколько времени они задержались на странице. Если человек меньше 30 секунд на странице просидел, то. Считается как бы отказ, то есть качество этой страницы низкое. Поэтому вот почему хорошо видео, что видео оно обычно задерживает людей. С видео и аудио вставки они хорошо работают. Плюс вы вставляете картинки всегда в статьи. Картинки сильно привлекают внимание, то есть реально повышают отдачу. Даже вот сравнивая с картинкой статья а без картинки у них процент отказов будет разный. Плюс картинки они начинают срабатывать в поисковой выдаче все картинки мы подписываем там такой есть тег alt я подробно по курсе по SEO. я вам ссылку уже скидывал может еще раз подублирую на всякий случай кто не записался там там бесплатный курс я ничего не продаю задача у него немножко другая но относительно бесплатная за рекомендацию то есть там надо кликнуть на ссылку по или в ссылка из соцсетей вы кликаете на нее и вам будет открыта форма регистрации плата именно такая при помощи скрипта можно сказать то есть оно бесплатно но в обмен на рекомендации достаточно подробно уже 10 модулей я записал по SEO и 8 модулей записал по контекстной рекламе седьмой урок не пришел хорошо я сделаю ссылочки страничку со ссылками и скину отдельным письмом продублируем просто получалось там что автореспондер не успевает я руками отсылал ряд статей я физически не успеваю их записывать ну как они записаны практически уже все записано просто очень много времени уходит на обработку видео и на выкладывание этих материалов понимаете поэтому к сожалению я не успеваю. И плюс еще по контекстной рекламе там параллельно запустил. Очень много материала не, не справляется. Есть, ну, помощник там этим занимается вопросами, но достаточно долго идет обработка. Все будет. Я и отправлю. 9 10 по 2 три раза приходили. Ну, это видимо именно из-за того, что э, с автореспондерами. То есть, сейчас это будет. Понимаете, те, кто новые записываются, им на автомате это идет. Те, кто в самом начале записались, им автореспондер, он по времени не успевает. Там получается и каждый день по одному видео отправка идет, а по, по факту получилось разрыв небольшой. Ладно, мы этот решим вопрос. Я сделаю отдельный пост, в котором будут последние. Все ссылки предыдущие я скину, чтобы всем было так еще вопрос в чате а не могли бы вы еще раз обзорно перечислить методы монетизации сайта например те же окон или холодильникам скажем если сайт уже готов то куда обращаться какие есть варианты кроме отцена Ну самый простой вариант вы ищите где уже продается такая те продукты которые вы рекламируете например вот на украине сайт розетка в россии там Куча всяких различных интернет-магазинов которые специализируются на продаже конкретных товаров тот же озон самый простой вариант вот я сегодня книжку на озоне купил опять же не заплатив ни копейки то есть э, я заказываю там товары у меня там в партнерском аккаунте наверное, накапливаются деньги я их трачу понимаете но э, вы ищите где можно с кем можно запартнериться но если ваш сайт уже раскручен я вам, вам гарантирую что к вам люди будут сами приходить ко мне приходят конкретно с предложениями разместить материалы на вашем сайте но вот такие вот типа озона конечно да они сами не приходят новым никто не мешает вам определить что вот эти эти эти сайты вам могут приносить деньги дело в том что для интернет магазинов в чем основная проблема вот я просто занимаюсь активно помощью раскрутки по продвижению проблема именно в трафике в входящем трафике он стоит достаточно приличных денег все-таки как ни крути контекстная реклама вот, активная она стоит в записи бесплатно не будет семинара он будет идти как я и говорил на сайте бонусом к курсам по владовыто если вы их там купите то никаких проблем вы его получите а так я его не буду расставать. Это опять же, если вы вот так вот рассматривать, я один из лучших навыков в интернет-продажах это копирайтинг. Я благодарен Павлу за то, что он очень много уделял внимание психологии продаж. Вот я вот просто, если касаться контекстной рекламы, я очень много про контекстную рекламу рассказывал. То есть есть основные два момента первое как у нас вообще работает рекламная кампания? вот это объявление от прокликываемости объявления стоит и дальше идет на ваше то есть есть человек он ему показывается объявление по какой-то ключевой фразе то есть он набрал из объявление объявления показалось фактически вот это вот мини УТП то есть есть у Паула Давыдова есть курс мини там, уникальное торговое предложение о котором он рассказывает, что и как надо делать, чтобы написать уникальное торговое предложение. Я тоже, в общем, на этой теме очень много внимания уделяю и рассказываю. Есть еще ряд курсов, например, Уэббена Пегана по этой теме. Фактически, это то, что повышает прокликиваемость от CTR, CTR, то есть click-through так называемый. Чем лучше прокликиваемость? То есть больше 0,5, тем меньше денег вы за него платите. То есть поисковые системы, что в Яндексе, что в Гугле, от качества вот этой вот всей цепочки стоимость стоимость клика зависит. То есть важно, очень важно, что человек искал, вот я хочу что-то там пластиковые окна, как установить пластиковые окна или какие-то проблемы, например, кондиционер, заболеваемость, действительно ли там влияет на заболеваемость или нет. Я какую-то там фразу задаю там болезни я, я, я так сходу не скажу но например там сплит система там дошиба такая то да я хочу какую-то конкретную модель купить я пишу там сплит спец ташиба отзывы бах мне появляется объявление в объявлении мы пишем желательно чтобы вот эта фраза была максимально близко здесь написано все, отзывы о сплит системах ташиба бах здесь прописывается Отзывы о спринт системы – это И дальше мы расписываем вот эти вот отзывы по технические характеристики и так далее. А дальше прописываем, где их можно купить. Фактически вы выстраиваете вот такую цепочку. Так вот, вот это вот вы можете продавать чужие продукты. Но фишка в том, что используя специальные универсальные скрипты, вы можете в дальнейшем сделать свой интернет магазин. На самом деле это очень просто делается. То есть вы Стратегия именно такая, что вы изначально делаете заработок на ком-то, кто-то этим занимается, да? То есть вы в интернет-магазины подключаете их скрипты, показываете их баннер а потом вы просто смотрите, ага, вот это хорошо пошло. Что там написано у меня, Юля? В чем проблема? Ну извиняйте запись вебинара я, я выложу отдельным продуктом будет стоить 3000 рублей еще на моем сайте. Либо же при покупке курсов Павла Давыдова вы можете получить ее бонусом. Никаких проблем. Собственно, я многократно за сегодняшний вечер рассказываю и повторяю их. Народ не ценят бесплатные вещи, понимаете? То есть вот посмотрите, сколько людей пришло на семинар. Я приглашал очень много людей и пришло очень мало людей. Я не делал платной рекламы, не давал такой активной рекламы. Хотя я не понимаю, почему люди не ценят, но факт есть факт, что пока люди денег не заплатят, они ничего делать не будут. Я уверен даже, что из 10 человек, которые сегодня здесь есть, наверное, даже одного процента кто это внедрит не будет. Статистика показывает, что очень мало людей на бесплатных семинарах внедряет. Задача. Вообще старайтесь свои продукты, все свои материалы продавать, монетизировать. Чем лучше будете монетизировать, тем больше будет цениться этот материал. Я почему в последнее время мало очень бесплатного даю. Вот эти вот курсы по поисковой оптимизации контекстной рекламы они просто предназначены для написания книги и для продажи другого продукта, Это фронт -эм продукты. То есть фронтенд продукты, сугубо для того, чтобы раскрутить другие продукты но опять же люди не воспринимают их как ценность хотя реально если так вот прикинуть та информация которая дается в курсе по поисковой оптимизации которую я выкладываю там очень подробненько рассказывает рассказывается по шагам что надо сделать вот что конкретно надо сделать чтобы раскрутить ваш сайт любой независимо что вы будете продавать свои продукты или продукты партнеров или контекстную рекламу оценкам или что-то неважно вы, вы рассматриваете ваш сайт это как актив. Есть, а лиды, потенциальные клиенты. Чем больше у вас будет потенциальных клиентов в нужной тематике, тем больше.. Ну, банально. Вообще, с чего вот партнерские программы реально. Что на это можно зарабатывать? Вот несколько лет назад я просто еще параллельно занимаюсь разработкой программного обеспечения. У меня команда разрабатывала систему. То есть вот я играл команду, мы для голландцев писали систему управления контентом такая специальная маркетинговая система по вот этим формированию вот этих вот воронок продающих есть, там интернет магазин встроенный и встроенная система аналитики так вот фишка в том что они зарабатывали не на вот самой этой системе они зарабатывали на привлечении лидов лид это потенциальный клиент кто такой потенциальный клиент человек который заинтересовался каким-то продуктом то есть вот у него Появилась какая-то проблема в голове, он пошел. И факт, например, заполнение формы. Регистрация на сайте. То есть мне интересен какой-то там продукт. но ну, конкретно. Вот реальный пример из жизни, который меня тогда поразил. Они продавали, например, один сайт, который продавал оборудование для. Медицинское оборудование. Всякие. Бандажи на руку, там, датчики пульса, ну, какие-то такие против переломов. В общем, для спортсменов и для людей с какими-то ограниченными возможностями. Так вот, кто-нибудь может предположить, сколько стоит один лит в, в той системе? Вот напишите мне в чате, сколько вы бы отдали за регистрацию человека вот формочку. Я просто вам назову конкретную цифру. Сколько им платила фирма за то, что человек просто заполнял форму регистрации? Что мне интересно скачать там какой-то брошурку. Напишите, пожалуйста, в чате в евро. Сколько по вашему мнению это стоит? Так, 8 долларов, 25 евро, 2 евро. Вот видите, вы даже не можете оценить реально конкретно в том случае, один литр стоил. 50 евро. Поэтому, банально создав сайт нужной тематики, проанализировав, что тема действительно интересна, качественно создав сайт, даже для кого-то под заказ вы создаете сайт, вот реально проблема, чем в интернет-магазинах, что у них нет этих лидов, они покупают этот трафик. Так вот, вы создаете сайт, который просто для... Вы находите какого-то... Какой-то интернет магазин, да? А как они отличают лиды? Так форма регистрации в ней, в ней специальный код, который источник помечает, откуда пришел человек. И если я привел человека со своей формы, у меня помечается. И если вы мои курсы кто-то из вас изучал, вы наверняка знаете, что я очень Пекуся о статистике, я всегда контролирую с каких источников трафик, я знаю, сколько у меня стоит каждый человек. Почему стоит вот столько именно? И почему это выгодно? Фирмы все, они считают не стоимость первой покупки, чаще, часто первая покупка она даже в минус может быть, но они считают ценность жизненную ценность человека, то есть они в среднем знают, что человек один раз купивший какой-то там датчик пульса, он дальше подсаживается на иглу и, грубо говоря, в среднем оставит на этой фирме 500 баксов, у 500 евро. Но в среднем реально из статистики тратится на рекламу от, от 10 до 40 процентов от заработка, то есть совокупности, ну вот если сейчас 50 процентов, 50 евро, то есть даже если смотреть 10 процентов, то есть это как раз из расчета 500 евро они зарабатывают с клиентом на дальнейших покупках. То есть первая покупка, как правило, найдет минус. Это фронтенд продукт. Дешевый. Чаще всего. Почему реклама у большинства не работает? Вы пытаетесь напрямую продавать какие-то продукты. А на самом деле в интернете люди редко, когда покупают сразу дорогие вещи. Ну вот вещи типа ноутбуков, там, да, может быть, такие вот. А планшеты ноутбуки когда эмоциональная покупка вот конкретно есть сравнение нескольких вот вы делаете там обзор характеристик да такой то такой то такой то модели потом показали с автоматическим скриптом из нескольких интернет магазинов вы показываете что там там там можно купить там такая -то цена там такая -то, там такая -то цена финансово нанять человек который вам напишет такой скрипт который будет просто по разным партнеркам выбирать вот этот вот продукт, он просто их показывает, что если вы, вы наверное, не с таким сталкивались, как это работает, то есть именно сравнительно. В том в том же Яндекс есть такая же ерунда, Они, типа вам предлагается более дешевый вариант. На самом деле там все делами по воде писано, но факт, что человек сравнивает, он же не понимает, что все эти ссылки ваши партнерские, вы в любом случае заработаете. По какой из них он перейдет, не важно. Ваша задача именно сам контент людей привести. Чем больше вы их будете приводить, вот реально, если вы создадите сайт, наполните полезным контентом, будете приводить две-три тысячи посетителей в день, а для этого вам надо примерно тысячи страниц на сайте, тысяча, ну от тысячи две тысячи страниц с контентом, банально посчитайте сколько затрат. Ну, если по 100 рублей страница 10 страниц 1000, 100 страниц 10 тысяч 1000 страниц 100 тысяч. 3000 долларов это у вас стоимость. Это если вы будете заказывать, если вы сами, это можно и бесплатно, но считайте свое время, сколько ваше время стоит. То есть Мое время стоит, например, дороже этих денег. Мне невыгодно самому этим заниматься. Ну, Что-то я отвлекся. Я хочу обратить внимание, что именно всегда считаем, что покупная ценность клиента и люди, которые это понимают, они готовы за это платить. Если у вас будет ресурс, который будет собирать нужную целевую аудиторию, к вам сами будут приходить рекламодатели и искать у вас, как можно разместить. Ко мне, например, уже. Ну, у меня много разных ресурсов, просто я не все из них. Не на всех помечено, что это мои ресурсы, скажем так. Мне невыгодно показывать, откуда, например, вот эти вот циферки, которые я вам показывал, это не основной источник моих заработка. Но вот эти вот циферки, они набегают из моих старых проектов, которые просто когда-то были именно для этого сделаны. Сейчас мне этим уже не интересно. То есть сейчас гораздо интереснее работать именно в плане монетизации сайтов и по помощи людям в раскрутке этих сайтов. Просто стратегия отработана, я могу вам, как по своей, по своему личному опыту, могу вам сказать, что это работает. Если делать все, все относительно правильно, то есть на этом в курсе, что вот я Китаю еще раз, последний раз его продублируем, будем заканчивать. Вот на этом курсе я рассказываю пошагово, как это все делать. Кто захочет получить запись текущего вебинара вы можете получить ее бонусом и бонус этот будет через я думаю через неделю через неделю он будет доступен на сайте от этот вот сайт был создан группа инициативной во главе с михаилом дришном если кто знает ребята собрались и посвятили сайт по проектам я, кстати очень рекомендую вам зайти на этот сайт просто даже вот один из ключевых навыков в интернет-продажах это копирайтинг. Так вот на сайте, даже если вы ничего покупать не будете, есть хорошее упражнение, которое опять же вот Павел Давидов Артлокус, он его рассказывал в, одной, в одном из своих курсов. Вы берете чужие продающие тексты и переписываете их от руки. У меня вот специально есть такой планшетик, не планшетик такая, я не знаю как она называется, ну, Доска такая с зажимом, на котором я листочки прикреплены. Я каждый день беру распечатку. Ну, у меня есть еще большая такая коробка с распечатками различных продающих текстов. Я их от руки переписываю. Так вот, на этом сайте artlogus.nm есть продукты Павла. И они сделаны продающие тексты, выложены там, если кликнуть на ссылочке там будут продающие тексты. Фактически в том оригинальной верстке, которую давал Пайл, когда вы пару раз руками перепишете, у вас навык продаж интернет очень резко возрастает. Вы начинаете понимать нюансы, почему именно так надо делать и какие блоки, даже вот базовые какие-то навыки вы просто переписываем вы начинаешь понимать, зачем это все было сделано. То есть у него достаточно простая верстка. Он описывал структуру продающего текста. Ну, грубо это. Какая-то завязка, то есть заголовок, описание проблемы, описание решения и призыв к действию. Такие вот базовые блоки, плюс там блок гарантии, как правило, это отзывы. Кстати, может пока еще не закончили семинары, давайте я вам дам ссылочку. Я буду признателен, если вы мне вот на этой странице. Комментарии. Сейчас, секунду, скопирую. Если вам понравился этот семинар, вы нашли в нем что-то полезное, пожалуйста, на этой странице напишите мне отзыв, или лайкните, там или в Твит... там есть кнопочки лайка, буду очень признателен за ваши комментарии, положительные или не положительно мне не важно, мне интересен сам, сам процесс. То есть вот отзывы – один из таких факторов, доверие то есть то что вы даете людям полезную информацию они благодарят вам и вот возвращаясь к продающим текстам там все практически почти все курсы павла собраны которые удалось собрать и реально я считаю вот эти вот продающие тексты их можно было бы продавать отдельным продуктом распечатайте себе и переписывайте я бы вот их оценил минимум 10 тысяч стоимость вот этого вот этих текстов, которые там на сайте есть, уже можешь что-нибудь купить и потому что, ну, я не знаю, как, как еще сказать, я просто благодарен Павлу за те навыки, которые он мне помог достичь, помог. Возвращаясь вот к теме продающих еще раз секунду я нарисую. Вот есть у нас способы как повысить доход цепочка типовая и вот э, мы приводим сюда например 100 человек есть конверсия со 100 человек при хорошем прокликивании ну допустим 10 да, из 10 продающий текст хороший ну от одного процента начиная даже один процент это уже неплохой относительно текст но даже если вы супер крутой текст напишите например или там какая нибудь это форма подписки форма подписки может до 50 процентов конверсии но вот если вы дорогой продукт пытаетесь продать напрямую то обычно у него конверсия ниже Ну, ладно давайте пускай 10 процентов то есть процентов это один человек у вас на выходе как нам заработать в два раза больше то есть вот это вот считайте, это машинка по зарабатыванию денег он для привлечения клиентов в контекстную рекламу вкладываете, например, 10 долларов, ну, ну грубо там, и доллар, да, зарабатываете доллар на выходе. Одну, одну, 10 долларов на выходе, так, допустим, с одного человека. Как заработать нам с одного доллара больше? Ну, банально вкладываем сюда 2 доллара. Приводим не 100 человек, а 200 человек. 200 человек на выходе, у нас двух долларов получится 20 долларов. Вот почему важно копирайтинг, повысив конверсию текста, допустим, на 5, до, с 10 до 15%, у вас уже получается не при тех же затратах, вот как у вас было 1 доллар, да? Просто переписав текст, повысив его конверсию в полтора раза, у вас будет уже 15 долларов на выход. В два раза вы повысите конверсию. То есть я к тому, к чему, что. От качества, то есть у вас два варианта, либо же на вход, но если работает цепочка, самое простое, конечно, это повышать вначале входящий поток, то есть, но он ограничен, к сожалению, мы не можем сильно его повышать. А дальше уже после того, когда вы все исчерпали, вы начинаете оптимизировать. Вот это объявление, то есть вы делаете сплит тест а, Б. То вы, точнее вы всегда делаете две версии объявления, одно, второе, постоянно крутите, 40-50 кликов прокликали. Смотрите, какой из них выигрывает, оставляете, например, B, создаете новое, C. И таким образом у вас постоянно идет повышение вот этой цепочки. Точно такая же система и с продающими текстами. Как это элементы поменяли, у вас конверсия либо же уменьшилась, либо же увеличилась. Вы все время повышаете и повышаете. То есть ваша задача выстраивать в конце концов вот эту продающую цепочку, чтобы она давала максимальную конверсию. Так вот, копирайтинг, то, что давал Павел, не так много специалистов у нас реально в интернете, которые действительно в этом разбираются. Я рекомендую именно скупить все все его продукты, которые и обязательно их проштудировать, потому что реально это повысит ваш доход во много много раз. Если какие-нибудь еще вопросы, будем заканчивать семена пожалуйста. С вами был Сергей Бердычук, это сайт большепродаж.ру. Вот по ссылочке, которую я последнюю давал, пожалуйста, напишите мне отзывы, просим меня, понравилось, не понравилось. Может быть, и кликните лайк, буду признателен. Вам всем большое спасибо, что пришли. Если нету больше вопросов, то всем большое спасибо и до свидания.